Погнали, друзья! А сегодня мы будем тестировать и обозревать такую нововышедшую недавно игру, как Оперенция The Stalling Sun, друзья. Что из себя представляет данная игрушечка? Это, значит, такая классическая РПГ по заявлению разработчиков от первого лица, которая воплотила в себя старый, добрый, пошаговый геймплей в современном оформлении. Нам предстоит собрать команду колоритных персонажей и возглавить их в путешествии по миру, созданному по легендам народов Центральной Европы, в котором история переплетается с мифом, друзья. Вот, значит, эту игрушечку мы сегодня и рассмотрим. Сразу скажу, что она достаточно требовательна к вашей конфигурации вашего компьютера. Поэтому посмотрите настройки, прежде чем начнете в нее играть. Обратите внимание, советую на вкладку видео настройки. И на уровень теней, а также на постобработку, друзья. Эти две настройки очень сильно просаживают ваш FPS, Поэтому, если у вас такой же компьютер, как у меня, или слабее, желательно поставить их на более низкие, так сказать, показатели. На более низкие значения. Ну что ж, давайте мы начнем. Я уже, в принципе, немножечко в нее поиграл, посмотрел. Опять-таки, глянем на интерфейс Все у нас просто и понятно Игрушечка уже полностью на русском языке Как мы видим, версия 1.2.1 На данный момент Пока что официальных данных Я так понимаю, хочется отметить Что наверняка данная игра находится Еще или в бета-версии Или в раннем доступе Думаю, что релиз состоится в ближайшем времени на нее, то есть пока что она, я так понимаю, не в релизе, как заявляет, допустим, тот же Steam, что релиз данной игры состоится в 2020 году, а это значит, что мы с вами, друзья, играем или в бетку, или просто в раннего доступа игрушечку. Ну что ж, посмотрим, что же она нам предоставит на данном этапе развития. Начнем новую игру. И глянем, как будет развиваться наш сюжет. Да, хочу начать новую игру. Вы хотите пропустить пролог? Нет. Давайте посмотрим полностью все. Да, ребят, сразу хочу сказать для тех, для тем, кому нужны будут субтитры, включить их, пожалуйста, в настройках по умолчанию они отключены. На другой стороне воображения находится оперенция. Мир, в котором реальность переплетается с фантазией, где сны предсказывают судьбы, где история встречает легенды. Я выросла в этой стране, и у меня есть для вас история. Я была там, когда великий дракон Трейд появился из глубин. Ничто не могло его остановить. Человечество ожидало истребления, пока не появился меч из легенд. Пока не пришел Аттилла. Ну что ж, такая у нас предыстория, кратенькая. А, врата в подземный мир. Не так давно король Аттилла совершил немыслимое. Впервые в истории он объединил два, все земли оперенции под, под, под, под правлением свободы. Свободным от войн. Но немыслимое снова произошло, и в этот раз его можно назвать как угодно, но не миром. Демонические силы подземного мира построили первые врата в оперенцию, которые были настолько большими, что сквозь них могла пройти армия. И они используют их по назначению. Подсказочки, как мы видим, здесь нам дают. Ну давайте перейдем уже, собственно, к игровому процессу. Смотрим, что нам... Да... Как мы смотрим, первое, первое впечатление, что картинка достаточно красочная. Даже вот у меня, я вижу, подлагивает немножечко, хотя я выставил настройки на оптимальные. Что это нас? за кратер такой бушует от вулкана? Будешь похоже на кратер вулкана. это да красотища-то какая. Ох, какая лепота. Рыбка-то какая жирная, смотрю, в водичке-то плавает. Эх, сейчас бы за, у... за удочку закинуть. Аттила, вот тот ну, самый Атила. Но не каждый же день. День. день армия пытается внезапно напасть на могучего атилу. Но не было ни одного дня, когда армия его победила. Мне кажется, часть тебя восхищается такой самодеятельностью Ты знаешь, меня не слишком хорошо, река, просто ты предпочитаешь внезапно атаковать? Именно. Мы пришли. Так, ну что ж. Э... Поторопитесь, мы должны срочно добраться до ворот. Есть ли у меня мысли, что нам ожидать? Да. Может, ты хочешь меня подготовить? Нет. Твоя немногословность предполагает либо невообразимые кошмары, либо истории о прошлой армии. Я не может быть это одним... О, это будет интересно. Да, слишком быстро они говорят. Да, не успеваю немножко зачитывать. Но на повторе это можно будет сделать Итак, наш квест дан uh, Первый наш закрыть вода врата в подземный мир А квест начался Приберитесь the к вратам Я be... всегда хотела посетить эту no деревню Нет времени восхищаться пейзажем Я знаю Мы должны идти дальше Так, ну что ж, хочу сразу you сказать Ха, ну смотрите, вдруг найдем полезные вещи ну да, я все в процессе посмотрю непременно Сразу хочу сказать, что Свободы перемещения В этой игрушечке, я так понимаю Нет никакой Такое чувство, знаете, как будто Меня по какому-то Шахматному полю водят И я делаю шаг В одну сторону и меня сразу же перемещает Аж на несколько клеток То есть да, свободы действий здесь не так много Как хотелось бы То есть, разбежаться куда-либо мы, я так понимаю, не сможем. Хотя бы дом, дома еще стоят. Возможно, мы найдем что-то полезное. Ну, давайте посмотрим, что здесь есть полезного. В этой деревушечке. И вот я вижу, подсвечивается сразу нам какой-то предмет. Да, то есть, мы тут очень плавненько ходить не можем. У нас реально клетчатая доска, друзья. Нам приходится ходить по вот таким вот клеточкам. Как видите, я сейчас по строгому квадрату блуждаю, да? Это четко, вот, кстати, заметно. То есть такой свободы, чтобы взять там куда-нибудь в другую сторону, вот туда вот, например, зайти, у нас, к сожалению, нет. Ну что ж, такая вот механика игры, друзья, ничего с этим не поделаешь. Так, значит, берем ведерко, ведро, в какой момент может пригодиться? Ну да, наверное. Не сомневаюсь, говорит нам наша, так сказать, сопутница, река. Спутница, сопутница, так, ну что ж, смотрим дальше, что у нас здесь есть в этой деревушечке, в небольшой, в рыбацкой, я так понимаю. Это что у нас такое? Это у нас отдохнуть. Мы разобьем здесь лагерь после того, как победим. Замечательно. Так, ну что ж, давайте идем дальше. Эту деревушечку мы обследовали. На самом деле, если так вот по поводу... Оформление, то игрушка выглядит красочно достаточно, да, то есть у нас, смотрите, и, и красочные пейзажи, лесные массивы, качественная водичка, речка тоже такая, да, у нас, видите, как интересно сделано, то есть, ну, такой более реалистичный графоний, я так понимаю, у нас здесь присутствует. Но прям чувствуется сильно очень э, просадка по FPS. This, так, я позволю тебе сделать это. Что это у нас такое? А, всегда уделять внимание объектам, с которыми можно взаимодействовать. Сундуки, замочные скважины или рукоятки. Если вы внимательно изучите ваше окружение, то spider, можете найти спятные предметы. Так. Ну что ж, давайте опустим наш мост. Отлично, говорит нам наша спутница. Так, здесь у нас что, сразу же проверим? Ммм. Я так помню, мы взяли ведро. Да, и тут мы можем наполнить это ведро. Вот так у нас происходит активация заполнения ведра. Я вижу, твой лук готов к битве, моя королева. А, отлично, сражение близко. Что-то мне подсказывает, что мы сейчас в боевочку-то уже и вступим. Проверим, какая у нас здесь боевая системка. Так, нам туда, я так понимаю, да? Есть здесь карта какая-нибудь? Ага, вот такая, друзья, у нас карта. Обозначение игрок лагерь Так, вот это у нас лагерь Я не знаю, что можно делать в лагере Скорее всего, наверное, сохраняться Собственно, это мы А это наша основная цель Закрыть врата в подземный мир Проберитесь к вратам Это побочная цель Так, можно целью вот так вот открыть-скрыть Дальше, что значит Мы можем увеличить, приблизить, отдалить а, Масштаб, текущая локация На а, пробел Можем центрировать к себе Поставить можем также метку какую-то на нашей карте и также жмякнув на нее можем ее и убрать так ну что ж смотрим дальше смотрим дальше что у нас здесь сам я вижу врага а, а я никогда не 100. буду сомневаться в твоих истинках неважно что-то мне предложили сделать а, ну я так понимаю мне чтобы пройти туда нужно вот это все дело погасить что ж, использую наше ведро которое мы недавно наполнили на этом фрагменте или я ошибался насчет этого? Я чувствую, что это ведро сейчас пригодится. Но я так-то уже в принципе его использовал. Я был занят планируем атаки Now. на врага перед нами сейчас. Так, ну что ж, уничтожаем это все. Вот так вот у нас великолепно работает анимация. И кто это у нас у спиной к нам стоит? Контакт с врагом. Подкрадитесь к врагу сзади, чтобы внезапно атаковать и до того, как они вас увидят. И атакуют, вы получите инициативу и бонус к повреждениям в первом раунде боя. Ну что ж, давайте подкрадемся. Как мне подсказывают. Битва засада. Так, эти эти врата порождают чудовищ, которых оперенция. Не... Да, не волнуйся, человек скоро придет еще больше. Да, то есть вижу я, значит, первых своих противников. Которые много болтают. Итак, давайте смотрим, значит, какая у нас здесь боевка в игре присутствует. Вот такого плана у нас происходит баталии. А, наш первый бой. А, до четырех персонажей, может быть, в нашей группе. И могут участвовать в бою. А, я так понимаю, в процессе можно будет ими как-то оперировать и выбирать. Да, Так, смотрим дальше. А, группа... И умения. Вот это у нас вкладочка. Каждый член группы может иметь до 9 активных умений с тремя базовыми умениями, идентичными для всех персонажей, а остальные уникальные. Так, ну что ж, дальше смотрим. Первая битва. В режиме сражения каждая арена имеет три боевых позиции. Передовая, средняя и позади. Ну, я так понимаю, вот это вот передовая у нас до желтой линии, до зеленой линии это у нас средняя. И вот там до синей линии это у нас идет так сказать, сзади позиция, так называемая позиция сзади. Так, ну что ж, понятно. Первая битва. Некоторые умения эффективны против врагов на передовой, а в то время как другие умения лучше использовать дальше от врага. Так, как мы видим, нам тут сразу же указывают вот сюда вот, чтобы это понять. Так, ну дальше идем. Информация об умении. Панель информации об умениях содержит детальную информацию об умениях. Это у нас... А, вот. Это информационное, так понимаю, окошечко. Хорошо. А дальше, значит, а, затраты энергии. Использование уникальных способностей требует затраты энергии. Восстановите, восстановите энергию, чтобы можно было снова использовать, использовать умение. А, перезарядка. Она показывает, как часто можно использовать данную способность. Я так понимаю, перезарядка у нас а, происходит а, где-то в данной области. Да, то есть это у нас Стоимость. Очки действия. Может быть, это перезарядка? Ну, ладно. Как-то немножко кривовато здесь сделано. Так, информация о умении. Шанс попадания. А, да, вот вижу. Совершенно верно. Вот это у нас перезарядка. Это у нас... Подания. Так, подсказыв... показывает, положительно или отрицательно влияет использование способности на ваш шанс попадания. Так, понятно, информация об умении. Шанс критического попадания показывает, положительно или отрицательно влияет использование этой способности на ваш шанс критического попадания. Ну, в принципе, это мы и так базово знаем. Эффект, значит, информация об умении, эффект урон и другие эффекты этой способности. То есть, вот тут, тут она в описании в таком указывается... Так, дальше информация обменения «Эффективность» показывает эффективность способности ближнего, среднего или дальнего расстояния. А, так, ну что ж, а, информация обменения «Типы умений». А, от умений ближнего боя можно защищаться, уклониться или их можно заблокировать, а урон от них зависит от силы персонажа от умений дальнего боя нельзя защититься, но зато их можно заблокировать или увернуться от них. А их урон, может, а их урон зависит от ловкости персонажа. Заклинания всегда бьют точно а в цель, их нельзя блокировать или уклониться от них. А их урон зависит от интеллекта персонажа. Дальше смотрим значит информацию. Не, не цель. Одна цель способность. Одна цель способность влияет на одного противника. Несколько целей способность влияет на всех противников. Так, информация обмене сфера. Легенды гласят, что есть древние боевые тактики, основанные на сфере этих умений. Информация об умении характеристики умений стабильно изменяются с ростом персонажа. Так, порядок ходов. Каждый дружественный и вражеский персонаж могут выполнить одно действие в течение одного хода боя. Порядок определяется по инициативе. То есть, чем больше инициатива персонажей, тем у нас, значит, быстрее или а Позже они атакуют Так, ну что ж, смотрим дальше А тут я так вижу наши герои Указаны вот тут сбоку в этом информационном окошечке а, Так, а это у нас такие Здесь у нас, это я понимаю, отображаются бафы Здесь у нас отображаются хп шечки И уровень, так сказать, интеллекта Или у нас что-то вроде маны, да Сюда наводим, пока ничего не видно Ну что ж, давайте попробуем а, Произведем свою первую атаку Нашим главным героем это будет Атила, то есть против нас выступает двое, два элитных драконида Берсерка, и мы сейчас попробуем нанести им фатальный урон, да, то есть вот эта атака, она наносит урон по площади, как мы видим, потому что оба у нас подсвечиваются противника, и мы давайте жухнем ей как следует. Также, ребятки, доступны горячие клавиши, 1, 2, 3, 4, можно жмякать на них, вот так, собственно, мы и делаем. Так, нам сейчас в ответочку в лицо, по-моему, зарядил кто-то или просто-напросто это остаточный эффект был, но ну, не знаю. Так, смотрим, значит, вторым персонажем сейчас мы атакуем. И также мы наносим массовую атаку, которая, возможно, сваншотит наших противников. Так, выстрелите тремя стрелами подряд, чтобы нанести урон. Эффективность на всех линиях, как вижу, максимальная, да, как мы вот с вами по обучению смотрим, смотрели до да, этого. Вон там три полосочки у нас, видите, желтая, зеленая и синяя. То есть, я так понимаю, максимальный эффект и 47-53. Должно им нанести э, нехил. так продамажить. Давайте посмотрим. И мы сразу же их вырубаем. Замечательно, великолепно, восхитительно. Мне нравится, как я сработал. Как я и говорил, из-за того, что у нас, видите, ранний доступ, э, уровни наших персонажей э, здесь стоят на максимум. Очки э, здоровья, как мы видим, тоже на максимуме. И опыт у нас максимальный, потому мы не можем его, так сказать, накопить, или увеличить, или прокачать, так сказать, персонаж, Нам дают уже стартовых персонажей с ну, практически максимальным количеством всяческих uh, уникальных, так сказать, способностей и умений. Ну что ж, продолжим. Первая битва выиграна. <музыка> Мой король, моя королева, вы прибыли? Гонколь нам говорит. Ты носишь робота. Талтоса, но я не знаю, убить тебя кто ты? Я Гонколь, ваше величество, путешественник где все мертвы пожалуй пойдемте со мной пожалуйста ну пошли посмотрим что это тут ты тут делаешь что-то тут такое я не знаю насобирал интересное какие-то странные зеркала у него тут стоят мы были близки к закрытию ворот, когда пришла армия воинов подземного мира. Убили всех. Мы должны теперь запечатать врата сами. Я вижу, что ловушки света на месте, я активирую что-то там. Так, ну что ж, моя цель, значит, активировать первый световой фокус. И где же он находится? Скорее всего, вот подсвеченный... Он, собственно, и есть. Ну что ж, давайте активируем и глянем. Так, я благодарен, раз могу увидеть наши силы света. Это только начало, друг. Если лучи, лучи коснутся врат, то запечатают их так. Ну, в принципе, логика понятна, как только этим взаимодействовать с этим. Настроить, да, давайте настроим. Поворачивайте фокус света и направляйте луч света на, на противоположную сторону. Ну, в принципе, все просто. Мышкой просто наводим сюда вот. Ага. и все, реакция пошла. Да, осталось еще два. Так, а где у нас остановился лучик? Вот сюда, по-моему, он бьет и мимо. А тут что у нас такое? Подожди. Блин, это управление с клеточками, если честно, друзья, надо к нему попривыкнуть. То есть э, наш персонаж идет не так, как надо. Так, Сол... солдат, которого отправили забрать эту часть, пропал. Хорошо, было ощущение, что все слишком просто. Давайте надеяться, что она рядом. Ну да, да, да. Так, я так понимаю, нам надо найти недостающий фрагмент... Вот сюда его поставить Ну что ж, пойдемте Нам тут, в принципе, далеко ходить, как видите, не нужно Все у нас находится под боком Так, и нас прям-таки игра сама ведет в определенные места Где может быть что-то годное, друзья Ну что ж, идем за достающей частью Тут нас встречает еще один противник Давайте его залупцуем, друзья Так, даже трое нас ожидают здесь Ну и нас тоже трое, как видите, у нас в команде прибавился еще один третий персонаж поэтому шансов у противника нет видимо никаких ну что ж давайте опять э, массовой атакой долбанем их вот таким вот образом как мы это и в прошлый раз делали так что у нас дальше значит можно также и заклинанием э, продамажить их у них сопротивление кстати огню идет а вот это вот заклинание у нас э, это точно не огонь я так понимаю падающие камни это скорее всего какая-то земля но классовости данных заклинаний я здесь в этом меню пока не вижу, но ну, или просто не привык, друзья. Так, ну что ж, идем дальше. Значит, давайте нанесем им а, урон стрелами, как мы делали в прошлый раз. И у нас первый сразу же отпадает, кто был на первой линии. Так, и давайте-ка мы их еще чем-нибудь таким вот массовым, чтобы уже вырубить наверняка. Это что, может, или леденящую кровь голос из глубин, чтобы свести всех врагов с ума с вероятностью 65% на 5 ходов. А давайте попробуем. Я так понимаю, у нас не получилось. А может быть и получилось. Мне кажется, что этот немножко изменился, элитный дракон. Как-то у него прям внешность поменялась. Ну что ж, давайте-ка мы сейчас предпримем действия и кинем в них еще раз топорик. Практически всех мы уже раздамажили. Так, здесь у нас дальняя атака. Шанс попадания 100%. Можно также его камушками закидать. Давайте так и сделаем. Ага, но ну, у него, видимо, сопротивляемости, поэтому я его сразу же не вырубил. Ну, давайте еще молнии жухнем. Вот такая вот боевочка. Вот она, отсутствующая тарелка. А, это тарелки называются, не зеркала. Я-то думал, зеркала. Тяжелая. Моя тележка рядом, если понадобится. Он справится. Да-да-да. Аттила у нас мощный чувак, поэтому я в нем уверен. Да, друзья, вот с управлением, кстати, придется реально попривыкнуть. Я вот сейчас с этим мучаюсь. Я думаю, вы знаете. Более-менее. Ну что ж, ставим сюда. Вот, давайте покончим с этим. Осталось немного настроить, и врата будут запечатаны. Так, я так понимаю, надо направить лучик света куда надо. А именно вот от этого, вот от этого зеркала, я все-таки буду зеркала называть, ведь они ведь а, и, играют функцию, имеют функцию отражения. Так, значит, бьем сюда. Скажи мне, Гонколь, я был далеко, а я потом спрятался, боюсь, это был единственный вариант. Действительно, теперь ты с нами, больше не надо прятаться. Обнадежил. Я никогда не был в, в большей безопасности, чем сейчас. Он так влияет на людей. По крайней мере, на тех, кто ему нравится. Так, давайте э, не будем отвлекаться от нашей общей цели. И нам сейчас нужно направить световой поток в нужное русло. Так, дальше вот кто зеркало И что мы видим? Битва, атака сзади. Что ж такое-то? На меня внезапно напали. Ах вы ж засранцы-то такие, неожиданно на меня сзади, без предупреждения, кто так делает? Так, ну что ж, ладненько, какими бы они ни были, приходится драться, куда деваться Так, давайте масс-атаку сразу же используем, чтобы как следует их продамажить Мы видим, у нас два вида атаки есть, и оба они, кстати, это менее эффективно, а вот это будет эффективно по максимуму, да? Мы видим, чем эффективнее атака, тем ярче у нас подсвечиваются линии на поле, кстати, заметьте, друзья. Ну что ж, э, наносит нехило, так сказать, физических повреждений и достаточно эффективно на всех линиях. Ну что ж, давайте нанесем ее, но ну, она у нас стоит, как мы видим, немало затрат по энергии. А первый у нас, это, понимаю, уклонился. Ну что ж, ладно, шанс попадания, сопротивление у них у всех. А сопротивление у Сукуба у нас много к чему есть. Поэтому давайте э, попробуем продамажим стрелами. Да, у нас сразу же два задних отпадают. Что можно сделать на сукубе? Э, встает в защитную стойку, а без... это не то. Это у нас дальняя атака. Как мы видим, на дальних э, линиях она более эффективна, чем на передних. Так, это у нас что такое? Это у нас мороз, а у нашего сукуба сопротивление к огню, яду и контролю. Ну вот мы, наверное, морозом-то сейчас тогда и продамажим, да? Метелью. А может даже и ударом молнии. Да, нормально. Нормально так ей прилетает. Ну и пора бы уже, наверное, добить. Это масса атака, а это у нас рассечь носит. Так, давайте-ка рассечем этого персонажа. Ну что, остается у тебя время для атаки или нет? Поход, друзья, не остается. Ну что ж, добиваем. Как мы видим, нам враги практически ничего не смогли сделать. Замечательно. Опять болтать будут? Сейчас нет. Вроде нет. Вроде не болтают. Так, мы не закончили, друзья. Нам нужно направить все наши световые, так сказать, лучи в определенную точку, чтобы добиться результата. Ну что ж, да блин, это управление. Так, подходим, значит, к этому контроллеру света и вот сюда вот направляем. Баба, вы сделали это, а сейчас нам надо всего лишь расправиться со всей армией подземного мира. Звучит как мой обычный день. С чувством юмора наши герои, но они праздновали недолго. Внезапная атака сверху сожгла все вокруг. Вокруг них да угольков. Что это было? Как я и боялся, дракон. Как всегда, дракона во всем виноваты. Конечно же, они просто легенды, если бы. Я перестал чувствовать себя в безопасности без обид, Ваше Величество. Вот, секунда, а. Постоянно у него подгорает из-за этого. Так, ну что ж, квест завершен. Запечатали мы врата учем света. И. И. и и, и ждем дальнейших указаний, так сказать, милорд. Найдите дракона. Угу, квест начался Сразу же дают нам квесты То есть не приходится нам слишком долго ждать Так, это, так понимаю, обратно вернемся Здесь мы запечатали больше Ну что ж, давайте передвигаемся дальше По нашему с вами квесту Так, здесь мы тоже были Выдвигаемся туда, где мы потенциально не были Так, что здесь такое? Здесь два прям пути Один здесь, один тут Но я так понимаю, что этот и нужен нам что это? Это дракон, тот самый, про которого я скорее... про которого наши персонажи сейчас разговаривали. Вот он кружит в небе. Вот, вы видели это? Да. Мы это видели, да. Все это видели. Это что это такое? Это кто это? Что за рогатик у нас тут вышел? Битва, атака сзади. Жаль, что вы не сможете сразиться с ним, с ним сами, Сукуб, ко мне. Если если я должна, твой пёртый Суккуб родом из подземного мира, а ты волшебник, нет, зачем тебе мешать нам? Так, так, так. Мой орден знает, что будет лучше для этого мира. Это все, что тебе надо знать, король. Суккуб, а атакуй! Я! Живо! Нет, сукуп отказался. Твоя спутница покинула тебя. Теперь ты должен сам драться. Какие очевидные моменты. Так, ну что ж, перед нами, значит, возник такой э, Гарабон Сиас волшебник, которого мы должны победить. Очередная битва, друзья, и я думаю, одержим, как всегда, мы в ней а, победу. А, ну что ж, да, хорош ты подпрыгивает то уже, Тебя, надо, похоже, угомонить, чтобы ты так не делал. Так, ну давайте начнем атаку, как всегда, мы продамажим всех как следует. А, здесь молчание, а здесь как-то она урона мало на наносит. Написано, кстати, <laughs> в циферках гораздо больше. Так, иммунитет к оглушению и усыплению. Так, это у нас что? Это траволечение. Можно, кстати, подхилиться. Но мы будем предпочитать пока дамажить, дамажить и еще раз дамажить, друзья. Так, наши атаки пока наносят урон, но как-то заклинание не слабовато. Я так понимаю, из-за того, что эти персонажи у нас с интеллектом, у них сопротивление и резисты стоят какие-то, Да к определенным атакам, поэтому иногда, наверное, лучше физическим уроном руководствоваться. Давайте попробуем дальнюю атаку, произведем, насколько она эффективна. Ну, так себе, если честно. Так, а, а, энергия. Базовые умения не имеют ограничений, но уникальные умения требуют энергию, которая может быть восстановлена с помощью зелий или отдыха. Счетчик перезарядки покажет, как часто вы можете использовать уникальные умения, друзья. Так вот так вот значит у нас это происходит. Что ж, смотрим, не сегодня, усиливает членов группы, даряем 115 бонусов к защите на 5 ходов. Давайте усилим нашу команду, но я думаю, что это было ни к чему. Так, ну что ж, давайте дальше пробуем продамажить нашего соперника. Так, удар молнии, молчание, наклад молчания на врага и не может создать заклинание в течение 5 ходов. То есть, если мы кинем на него молчание, если это сработает, он не будет пользоваться заклинаниями. Так... Тем временем продолжает нам как следует всекать. Ну что ж, мы кинем тогда в них топорик наш. Да, здорово, он их продамажил. Так, дальше, значит, э, острая стрела. Тоже вдаль. Я так понимаю, если мы этого вырубим, у нас э, все это тоже исчезнет, потому что это у нас призванный персонаж. Если мы правильно все понимаем. Так, давайте еще разочек э, выстрелим. Ну или молниями шарахнем, как следует... Так, контратака. Я же вроде лишил заклинаний. Или это не считается? Контр... Контратака. Раз-два получаем. Хп-шечки у нас еще пока хватает. Пока мы отхиливаться не будем. Ну все, я его вырубил, а соответственно и ушел в небытие вот этот его приспешник. Что ж, друзья, очередная победа. Ты только отсрочил свою смерть, завоеватель. Тебе не победить дракона. Позволю себе не согласиться. А, ну что ж, на, на этой торжественной ноте, э, скорее всего, я а, прерву сегодняшний наш обзор, э, так как думаю, что пока на... мы достаточно отсняли материала по данной игре. Очень жду, ребят, ваших комментариев по поводу данной игры, что вы думаете, какие особые моменты вы можете отметить для себя, э, да и вообще, в целом, как вам данная игрушка понравилась или нет, указывайте, пожалуйста, все в комментариях. И именно от этого будет зависеть дальнейшее мое прохождение в данной игре. В данной игре я поставлю, ну, так сказать, по своему усмотрению оценочку 6 из 10, так как ясно, понятно, потому что она недоработанная еще до конца. Плохая достаточно оптимизация для не таких, таких небольших локаций, если честно. Вот, то есть максимальный балл ей вряд ли можно будет когда-то увидеть. Поэтому только 6 из 10, а может быть даже и 5. Какую оценку, ребят, вы поставите по 10-бальной шкале? Укажите, пожалуйста, в комментариях. Буду очень рад увидеть и сделать какие-то определенные выводы. Ну что ж, спасибо всем, кто смотрел. Приятного геймплея, друзья, вам. Ну а если ты досмотрел до конца и написал в комментариях правильное предложение из слов, что я размещал в этом видео, то поздравляю тебя и, возможно, в следующем видео именно твой комментарий я покажу в начале. Ну а на сегодня пока что это все.